Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о булате. Погнали! Перед началом драки договоримся о терминах. Булат – это литой сплав железа с углеродом, выплавляемый в огнеупорном тигле без доступа кислорода и кристаллизующийся при медленном остывании непосредственно в печи. Отличается крупнозернистой структурой, различимой невооруженным взглядом. Дамасская сталь – это композитный материал из металлических пластин различного состава, соединенных способом кузнечной сварки под слоем флюса. Отличается ярко выраженной слоеной структурой, и сегодня мы его не рассматриваем. Сварной или сварочный булат – это тот термин, которым еще Павел Петрович Аносов в XIX веке дистанцировал понятие «дамасской стали» от непосредственно булата. О Баносове и его достижениях поговорим чуть позже, пока вот просто ну, в качестве исторической справки. В 1841 году русский инженер публикует труд своей жизни, называет его «О булатах». Ну, как несложно догадаться, там расписывается рецепт получения булатной стали со всеми изысканиями на пути к этому достижению. Важно понимать, что это середина 19 века. Металловедение тогда развивалось методом научного тыка пальцем в небо. Химия, заточенную науку, вообще еще не считалась, а булатами называлась любая сталь, имеющая узорчатый рисунок, узорчатую поверхность. Соответственно, когда Аносов разобрался, что дамасская сталь и булат – это вообще разные несопоставимые вещи, он определил непосредственно вот дамасскую сталь как сварочный или искусственный булат. А настоящий, такой трушный булат, он собственно так и обозвал. Настоящий. Там был еще ложный булат, но ну, это такой вот просто протравленный кислотами, буквально нарисованный фуфломицин, который сегодня отреним, ну собственно как и сварочный булат. Переходим непосредственно к теме и думаю стоит начать с устранения главного заблуждения на тему булата. Древний утраченный рецепт предков никогда не существовал в каком-то единичном экземпляре. Во-первых, историки, исследователи этой темы давно-давно аргументированно доказали, что самих сортов булата несколько десятков. Плюс они разнесены как чисто географически по миру, так, собственно, и э, в веках. То есть, находятся в разных исторических эпохах. То есть считать, что какой-то один вот либо очень удачливый либо очень умелый кузнец занимался этим там, в одно рыло на целое поколение. отнюдь. единственное, что все эти вот рецепты разбросанные по миру и в огромном количестве дошедшие до наших дней как по части археологических раскопок, то есть как и слитки, и там изделия давно-давно потеряны, так собственно, и сами готовые изделия в хорошем состоянии, дошедшие до наших дней в таких количествах, что и музеи заполнены, и в запасниках еще лежат, и огромное количество частных коллекционеров. Собственно, все, что этот булат давнишний объединяет, то что рецепты действительно по разным причинам были утрачены. Ну там то империя распадется, то народ переселится, что на этом месте кончатся ингредиенты, что на новом не найдутся. Ну и да, действительно бывало, что угрюмый старый мудак помрет и рецепта не оставит. Это жизнь. Еще одно заблуждение на теме Булата, то что это такая убер-мега сталь, что можно и рельсу напополам вдоль, а потом и шмеля на лету сначала побрить, а потом тоже пополам. Дело в том, что восхваление Булата имело место быть и самое главное, было аргументировано очень-очень давно, когда Булат действительно выделялся характеристиками в лучшую сторону в сравнении с Рамятиной, которая была в обиходе. Современный Булат, ну, так скажем, не стоит на него возлагать каких-то избыточных ожиданий, просто чтобы сильно не разочароваться в итоге. Конечно с основной своей функцией изделие из булата, например, нож. Он будет справляться очень долго и уверенно. Ну, правда, нужно к нему правильно подойти. Основная функция это резать мясо и продукты. А как правильно подойти, ну собственно точить не больше, чем на 400 гринде и ни в коем случае не полировать режущую кромку. И тогда он, во-первых, эстетическую функцию выполнит на 150%, как изделие не разочарует, во-первых, тебя, во-вторых, может быть при правильном хранении и уходе и внукам твоим еще послужит. Это вот 100%. Но в соревновании булата и современных сталей булат, ну так скажем может проиграть. Значит, соревнования булатной стали с современными инструментальными вопрос, прямо скажем, не совсем корректный. Единственное, что можно в этой теме однозначно утверждать, то что изделия вековой давности по характеристикам и составу значительно хуже любой инструментальной стали современного производства. Это факт. Ну, просто потому, что все нас в веке понятия не имели, что может быть исходное сырье такого уровня очистки, как выдает современная металлургия. Плюс о легировании на сознательном уровне вообще не слышали и не догадывались, разве что там, на какой-то территории могло случайно повести, что вот, а, легирующий элемент сразу входит в состав исходной руды. Как вот японцам повезло с молебденом и отсюда родились а, легенды о качестве японской стали, а у них просто изначально она была легированная. Вот Современный булат он ну, не имеет стандартов качества. Проверьте это на собственном опыте, загуглите любой нож из булатной стали. В лучшем случае вы встретите описание, что типа углеродистый, низкоуглеродистый или лигированный булат. В одном случае я нашел описание: что вот у нас 2% железа, углерода, остальное железо, и у нас все по-честному. Абсолютное большинство магазинов оно даже не упоминает, что большая часть современного булата тупо варится из х 12 МФ. А в основном в магазинах, когда заходишь на страницу, описание там характеристики, толщина, ширина клинка, сталь, булат, все. Ну это как бы вот вы зашли на магазин Солдат Удачи, там длина, ширина, материала рукояти, материал клинка блестящий. <смех> Гуглить состав и свойства заколебаешься, как, собственно, я заколебался уже на моменте подготовки к этому видео. <смех> Отренем. А, а, возвращаясь к вопросу о соревновании Булата и современных сталей. Это все еще возможно, но на уровне вот есть два конкретных ножа right here, right now и можно их сравнить. Но это максимум. Но и крайнее заблуждение на булатной теме то, что вот настоящий древний истинный рецепт от предков разгадали и сумели технологически освоить только единицы звучных фамилий кузнечного направления. А, отчасти это верно, потому что изготовление булата очень сильно зависит от уровня вовлечения в эту тему конкретного мастера. То есть от одного слитка у одного мастера и у другого будет разный результат. Но в общем и целом э, рецепт Булата секретом не является. И если вы, как и любая другая звучная фамилия, согласитесь встать на этот очень долгий, длинный и дорогой путь в теоретических и практических изысканиях, вы тоже все это сможете повторить, еще раз говорю, рецепт булата всем давно известен. Правда, от того, что процесс известен, он не становится простым. Я еще раз обращу ваше внимание, что булатная сталь, как никакая другая, зависит от мастерства кузнеца. Я уверен, ни для кого не секрет, что при помощи грубой физической силы с должным уровнем терпения надуть в обычный костер 800 градусов и на коленке выковать нож из напильника, ну, Дурное дело нехитрое, это доступно любому энтузиасту. А вот когда речь заходит о булате, в первую очередь вам понадобятся особые жаропрочные тигли, например, которые могут держать физически температуру расплавленного металла и при этом не потрескаться. А при этом нужна еще плавильная печь высокой температуры, желательно с контролем терморежима, потому что Ей и тиглин, держать температуру больше 1600 градусов от 2,5 до 3,5 часов по классическому рецепту а хим Химсостав опять же нужно какой-то намешать. Ну, правда, с современными чистыми ингредиентами это не, ну, кажется не такой уж сложной задачей. Тут вполне может родиться что-то авторское. Но потом получившийся слиток, если он соответствует всем критериям, его же нужно выковать. При первых нагревах его надо умудриться не расколоть. В процессе нагрева-остывания нужно следить и не дать выгореть лишнему углероду, чтобы в худшую сторону не поменялся химсостав. А в процессе оттягивания полосы, говорят, не так-то уж и сложно гомогенизировать металл. За этим тоже надо следить. В двух словах. Много всего наговорил. Суть. Булат требует огромного количества терпения, навыков и ресурсов. Собственно, все эти ресурсы оказались в руках Павла Петровича Носова, который, как многие из нас, в детстве начал тянуться к холодному оружию. а Поскольку сам учился в высшем учебном заведении с металлургическим уклоном, его вопрос о разгадке секрета Булата интересовал уже на профессиональном уровне. А, учился он, как не многие из нас, прилежно и хорошо, соответственно, по окончании учебного заведения. Первым его приобретением был микроскоп. Собственно, с микроскопом под мышкой он отправляется на Златоустовские заводы, а, где был полный металлургический цикл, хорошо зарекомендовавшая себя оружейная фабрика, но еще не, не был поставлен процесс изготовления литой стали. Приезжает Аносов на завод практикантам и достаточно быстро понимает, что за литой сталью будущее. Соответственно, первая проблема, с которой он столкнулся – это отсутствие жаропрочных тиглей. Те тигли, которых было достаточно ресурсов для плавки меди и бронзы, трескались, когда на них нагнеталась температура, нужная для расплавки стали. Вариант был один – заказывать из Баварии, но было очень дорого по деньгам. Когда он разобрался, в чем отличие наших тиглей из жаропрочной глины от баварских. Выяснилось, что баварцам, как и японцам с молебденом, повезло тупо. У них в составе жаропрочной глины изначально был графит. У нас графита не было. Честно, не знаю, сколько процесс занял времени, но рядом с Златоустом на дне озера нашли такие залежи графита. И когда изготовление тиглей стало на поток, началась череда экспериментов. Даже краткий пересказ всех опытов, достижений и открытий, без сомнений, этого выдающегося человека, займет очень много времени. Поэтому, простите, я вынужден пробежаться голубом. Аносов, например, методом пропа ошибок, как и все в то время, первым открыл газовую цементацию. То есть процесс науглероживания стали без непосредственного контакта металла с углеродосодержащими присадками. А в то время это была серьезная проблема. Чуть больше, чуть меньше углерода добавишь и очень сильно хромает качество конечного продукта. Он, например, на 30 лет обогнал Пьера и Эмилия Мартенов в изобретении скраб-процесса. Скраб-процесс потом увековечивает их фамилию, но у нас на 30 лет раньше это все было изобретено и освоено. Да и, в общем, он первым в Российской империи поставил процесс изготовления высококачественной, литой стали на поток. А это сложно переоценить. Например, основа всей артиллерии Российской империи на будущее, но все-таки мечтой юности оставалась разгадка тайны именно Булата. И опять череда экспериментов методом пропа ошибок Аносов постепенно понимает три ключевых составляющих успеха. Тут и вам важно держать в памяти, что это не за вечер осенило, это длинная череда экспериментов, где из ошибок делаются правильные выводы. И первым правильным выводом было то, что Секрет успеха в литой стали. В то время как вся Европа пыталась наковать вот тот самый сварной Дамаск и представить его как вот Булат, он, сов понял, не, путь не тот. Рисунок получается, качество не повторяется того уровня, к которому он пытался приблизиться. Потом опять череда экспериментов и понимает, оп, секрет в медленном охлаждении слитка. И когда структура Булата уже начала получаться, он опять методом эксперимента доводит его до совершенства. И третья составляющая успеха крылась в чистоте исходных материалов. Вот когда весь этот пазл сложился, и Аносов научился на уже потоке лить Булат, ковать, впоследствии обрабатывать, получаться стали высочайшего качества изделия, в 1841 году он публикует, собственно, труд своей жизни, называет его О Булатах. И в нем сознательно уже уходит от азиатских названий табан, карахарасан, вот так вот называли булаты, он вводит впервые наше гордое, всем хорошо известная русский булат. В описании я обязательно оставлю ссылку на его биографию и собственно труд о булатах, крайне рекомендую ознакомиться. А у нас на этом на сегодня все. В магазине Солдат Удачи, конечно, не найдете вы булатных ножей, зато на все остальные действует 5% скидка по промокоду ВЭТВАДИН. Счастливо, в следующий раз о Дамасках.